Доброго времени всем украинские! С вами я, И сегодня мы будем по Но

Да, так. Еще а, так, ладно, не будем уметь. Пока что поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И так, погнали. Главное не поиграть, не проиграть. Ух, погнали. Главное, чтобы меня не убила гребаная чика.

Иначе будет очень плохо. Я наконец-таки решил проблемы с микрофоном. Да, наконец-то. Сейчас.

Он это

Ладно, придется мне. Ну что ж, сейчас идем в ванную. У меня яйцо там уже есть. Ну что ж, пока что не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Сейчас я как-нибудь сделаю вот так вот.

Прекрасно было видно. Может, не совсем прекрасно. Главное, чтобы меня было видно. Блин, как это сделать? Надо было вот так вот, чтобы оно вставало нормально. Сейчас, короче, что-нибудь придумаю. Ах. О, готово. Видно? Прекрасно видно.

Так, там все мокрое. Да похрен. Уже. А, а, а капец. Всё. Да, конечно. А, ну что ж, вот яичко. Что ж, сейчас. Фа, как мне стать нормально, чтобы в камеру помещался? Фу. Итак, погнали. Три, две, одна. Давайте. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки.

Okay. И подписывайтесь на мой канал, дважды говорят. Uh, так, погнали. Не буду медлить. Три, две, одна. И подпишитесь на мой. <laughs> ладно. И подпишитесь на мой инстаграм. <laughs> ладно, я пошутила. У меня нет инстаграма, его же заблокали. Так, ладно, все. Теперь без шуток. Смотрите. Три, две, одна.

Как видите, я разбил яйцо. Даже чего вот эта вот хрень осталась. Вот. так вот даже. Вот теперь видите, что я вас не забайтил? А, фу. Капец, я голова в яйце. Пожалуйста. Пожалуйста, ё -моё. Я проиграл от грёбаного Бонни. Ну, да.

От гребаного Бонни. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на канал за такой трэш. Это просто капец. Мне еще и голову надо мыть. А капец! -мо. Короче, с вами был, был Фриди. Всем удачи и всем пока. Peace.